Короче, ребята, у нас проблема. Киса боится монстров, которые живут в доме. И мы теперь тоже их все боимся. Мы их не видели, но Киса видела. Монстры в доме? А -а -а, мне теперь страшно. И что нам делать? Так, погодите, а какие еще монстры? Подождите вы со своими монстрами. Надо это, лайк. Юмичу не время лайков. У нас дом с монстрами. Но надо лайк против монстров. И подписаться на наш канал. Подпишись, я дам тебе пончик. Ты все пончики? Ну если что мороженку, И мороженки-то съела. Мам, зачем ты врешь про меня? Ладно, короче ты понял. Монстры живут в доме. Может киса Алиса про наш муравьев? Про муравьев? Ну да, наш муравейник, в котором живут муравьи. А вы знали, что у них тоже есть детство? Как это детство? Они что, бывают детьми? Да, мама, они даже ходят в ясли, а потом детский сад и школа у них есть. Я не про муравьев. И даже в школе есть у учителя. Я недолгочка, я умею отличать монстров от муравьев. Ну да, муравьи это не монстры. И что у муравьев правда есть детский сад? Юмичу. Не только детский сад, у них даже есть Памперсы. Памперсы у муравьев? Может ты что-то путаешь? Все ясно, Софи, Ничего ты про муравьев наших не знаешь. Юми, ты чё, в школу пошла что ли? Нет, я смотрела не на видео, которое вышло на главном канале Magic Family. Понял, пап. Даже я самый умный этого не знаю. Вот-вот. Так что иди, посмотри про детство муравьев. Видимо, мне тоже стоит ходить посмотреть про памперсы. Я ссылку оставила внизу в описании, как всегда. Муравьи это интересно. Я тоже после этого видео пойду и посмотрю про детство муравьев. Интересно, она такой же как у нас? Но это не избавляет нас от монстров в доме. Киса Алиса, так что за монстры и где они прячутся? Она же сказала, они прячутся в доме. В нашем доме или в чем-то другом доме, надеюсь в чем-то другом. Надо срочно звать Аню и разбираться с ситуацией. Так, что вы тут делаете? Что сегодня будем снимать? Ань, снимать некогда. У в доме монстры. А вы про тот ролик про муравьев, что я сняла, но они же не монстры, они такие милые. Нет, Ань, не про них. Киса Алиса уверена, что в доме живут монстры. И мы их все теперь очень боимся, Монстры в нашем доме? Вы про призраков, привидений или что за монстры? Киса Алиса рассказала, что они все разные. И как живые, значит, не призраки. Может спросим у Киса Алисы? Да, вы правы, Киса Алис. Киса Алиса, пойдем, Аня, со мной, я тебе покажу, где они прячутся. Так, мы сейчас вернемся. Вот он, этот дом, в котором живут монстры. А, это самодельный дом. Вот они туда, не смотри, они там прячутся. Киса Алиса, но это же самодельный дом. Они там сидят, и я их боюсь. Я хотела забрать себе дом, а нашла в нем монстров. Ладно, давай посмотрим. А, понятно. Ты про этих монстров? Я их очень боюсь, и они живые. Живые, и ты хочешь забрать себе этот домик. Ладно, сейчас как-нибудь разберемся с твоим страхом. А вот и наш дом с монстрами. Это же дом для нашего мини-города. Да, но киса Алиса решила, что это дом с монстрами. Я очень хочу этот домик себе, но они там сидят и не пускают меня. Такая, что за монстры-то там сидят? Вон они, выглядывают в окна. Киса Алиса, это вовсе не страшно. Они страшные. Это настоящие монстры. Если я зайду к ним в дом, они меня обидят. Давай, чтобы тебе было не страшно, раз ты очень хочешь попасть в этот домик, мы этих монстров из этого дома выгоним и разоблачим их. И ты поймешь, что это совсем не монстры, а очень даже милые игрушки. Просто игрушки, киса Алиса. Нет, я вам не верю. Я пойду в этот домик и буду тут сидеть до тех пор, пока не буду уверена, что я в безопасности. Киса, Алиса, мы тебя в обиду не дадим. Да, Кисалис, не бойся. Сейчас мы все вместе разберемся, расправимся с этими монстрами, да? Вы хотите и разбирайтесь, а я буду сидеть в этом домике и не выйду отсюда больше никогда. По крайней мере, пока вы не уничтожите их. Мы не будем их уничтожать. Ты сейчас поймешь, что это просто игрушки. Я пока лучше с подписчиками пообщаюсь. Пусть они в опросе по-пока по голосуют. и комментарии мне попишут разные. Так, ребята чтобы киса Алиса вышла из дома, мы должны доказать ей, что это не монстры Принято, начинаем Тут у нас пять монстров, прямо кстати как вас Может чтобы кисе Алисе было менее страшно, каждый выберет себе монстра и назовет его своим именем И это уже будут не монстры, а просто наши игрушки Эйван, это отличная идея как тебе вот этот? Да, я буду этим монстром. Это не монстр, это Спанч Боб! А кто такой Спанч Боб? Эйвен, ты что, не знаешь, кто такой Спанч Боб? Губка Боб, квадратные штаны. Я... Мультик. Я не смотрю дурацкие мультики, понятно? Это губка Эйвен. И у него что-то внутри есть. А живой губка Эйвен, по мнению Алисы, видимо потому, что у него крутятся ножки. И не только ножки у него крутятся, а вообще он летчик. Смотрите, у него здесь такая штучка, как будто это брелок. Извини, в башке мозги. Юмичу, ну ты бываешь иногда такой грубый. И вместо мозгов у губки Эйвана там что-то есть. Вкусные мозги. Фу, ребята. Нет, не вкусные. Потому что это не мозги. Просто к нему в голову каким-то образом э, попала вот. Мозги вылетели. В общем, губки Эйвану в его голову каким-то образом попала вот такая вот собачка с бананами на голове. Ну вот, э, мы разоблачили первого монстра. И думаю, Алиса теперь его не будет бояться. Смотри, Алиса, это просто губка Эйвона. Его не надо бояться. Он не монстр, и даже не, не живой. Положи его сюда. Положи пока что рядом с домиком, я пока его боюсь. И вы еще не всех монстров заблочили. Я не выйду. Ладно, давайте скорее разоблачим всех. Вот этот розовый монстр. Э -э я не знаю даже, если честно, кто это. Э -э и название этому у меня нет. Что это за зверь такой? Вы, вы знаете? Я нет. Может, это будет твой зверь? Он же розовый, Софиш. Нет, я себе уже выбрала монстра. И у меня другой розовый цвет, смотри. А, ты выбрала себе вот этого вот. Э это покемон? Главное, что он розовый. А можно тогда этот монстр будет мой? Хорошо, как ты думаешь, кто это? Я не знаю. Может, это э, барашек? Барашек? Мне кажется, это какой-то осьминожек. У него шесть ног, шестиножек. У него здесь какая-то кнопочка есть. Сейчас посмотрим, что происходит, если ее нажать. Ой, у него гнутся ручки. Но от кнопочки ничего не происходит, и гнется почему-то только одна ручка. У него еще и кнопочка на голове. Сейчас я ее нажму... И ничего не происходит. Хм, странно. Может быть, как-то по-другому надо нажать? А еще у него есть рога. Давайте переключим переключатель. Нажмем еще раз. На... О, смотрите, он делает вот так вот. Он складывает ручки в сердечко, и у него горит. Загорается лампочка. Это прям как я отправляю любовь своим подписчикам. Алиса, смотри, мы разоблачили еще одного монстра. Он любит тебя, видишь? Я все еще боюсь, и из дома не, не выйду, не ставь его сюда. Как насчет этого розового монстра, мне кажется, или это покемон? Покемон? Это не покемон. Юмичу, покемон не только Пикачу. Покемоны бывают разные, и вот такие вот тоже. Интересно, чем он напугал киску Алиску? Хм, у него здесь есть какая-то штучка. То ли кнопочка, то ли что... Ой... Ну вот, чем он напугал кису Алиску, прыгучий манстряшка. По-моему, это покемон. Покемон здесь только я. Ну и что, я тоже хочу побыть покемоном. Ладно, может я разрешу. Смотрите, ребята, я поняла, чем он напугал кису Алису, у него крутятся глаза, если крутить эту штучку сзади, глазки крутятся в разные стороны, и это смотрится скорее мило, чем страшно. Может Кисаалиса их ночью увидела, или вдруг они ожили? Точно, а вдруг они оживают по ночам? А вот в этом я очень сильно сомневаюсь, ребят. Смотри, киса это розовый покемон Софии, и он не страшный. Ну, может быть, уже и не так страшно, но ведь еще два монстра осталось. То есть, ты его уже не так боишься? Да, Кисалис, не бойся, это я, это мой, моя игрушка, монстрик покемон Софи. Я не, еще не до конца вам поверила, из дома не выйду. У нас осталось еще два монстра, и по-моему, здесь все очевидно. У нас остался вот такой вот, я так понимаю, котик или тигр, и вот такое вот непонятное существо. Это Кальмар. Покемон. Юмичу, вот это точно не покемон. Все, что желтое, это покемон. Мне вообще кажется, что это герой какого-то мультика. Одноглазый слезняк. Покемон. Или это морская звезда. У него как раз 4 щупальца, а пятая, в пятой вот такая вот дырочка. Видимо, можно использовать его как брелок. И можно надеть его на палец, например. Я не знаю, что напугало кису Алису, потому что он... Ой, он убегает. У него здесь есть такая штука, как будто можно его разъединить, но нет, он не разъединяется, он даже не оживает. Что напугало здесь кису Алису? Может быть, он просто страшный. А по-моему, он очень даже милый. Ладно, это не покемон, но в любом случае червячка зовут Юмичу. Червячка? Ладно. Ну и последний монстр – это кота-монстр. Мы же кота-монстром называем Алису, помните? У него здесь и хвостик есть, и какая-то штучка на спине, и вот за эти усики его можно держать, он гремит, но непонятно, он ничего не делает, никак не шевелит. И вообще, но он действительно страшненький. А не страшненький. Ну, не страшненький, он-то для нас милый, но, видимо, кису Алису он напугал. А помните, правда, киса Алиса же была кота-монстром, и она сама же испугалась кота-монстра. У него даже есть рот, в котором, я не знаю, если честно, что с ним делать, и он не шевелится. Киса Алис, вылазь давай уже. Кота-монстр? Да, но не настоящий монстр, а игрушечный, поняла, Алис? Ну что, мы разоблачили всех монстров, Алис, давай вылазь. Ладно. Хорошо, я вылезу из дома ума. Наконец-то. Ладно, вы меня убедили, я больше не буду бояться этих монстров. Не монстров, а игрушки, которых зовут так же, как нас. Ладно, я больше не буду бояться их. Тем более, что они не живые больше не занимай дом для нашего мини-города. Мини-город, мы так его и не достроили. Да, ты права, Софи, но у нас все впереди. Короче, монстров я поселила обратно в их коттедж. Никто теперь, надеюсь, из вас не будет их бояться, да, Софиш? Это губка Эйвен торчит в дверях, а там я вижу всех остальных через окошки. Ань, введи а, пароль, я хочу <сёщие> хочу пойти посмотреть видео про муравьев. Я тоже хочу, может на большом экране посмотрим, а? Да, давайте вы лучше посмотрите на большом экране, а не на моем айфоне. У меня тоже дела есть. Пошли смотреть про муравьев вместе с нами. И подписывайся на все наши каналы. И на инстаграм мой. Он не твой инстаграм, Алиса. Это наш общий инстаграм. Какие же они зануды, да, Алиса? Да уж, но не я. Если ты не редиско поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Чекать все Юми, перестань, даже портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. ля смотри-ся, ля смотри я. ля смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Не уж.